ценную, вот оно и на лицо, и на ноги, и на руки, оно, то есть, такого, у них спектр действия <сих> обширного, поэтому, как бы, стараюсь mm -hmm. пока доносить. Mm -hmm. вот. Но, вот, продвижение идут, люди интересуются, это большая часть населения пока молодых, вот, женщины ну, пока присматриваются, изучают это все, то есть, э, инф... ну, как информационно стараюсь делиться по разным группам, то есть, чтобы mm -hmm. проталкивать этот товар, и вот очень спасает то, что вот материал, который вы скидываете в видео, видео вот в WhatsApp в чате, плюс в Телеграме, угу. то, что скидается в видео описание, да, там, и картинкам описания духов, как реклама, это с угу. помогает в том, плане, в том плане, что идет наполняемость группы. И плюс угу. еще некоторый материал, беру, который у нас непосредственно на официальном сайте, то есть тоже там как уход за кожей идет, то есть тоже в группу это все выкладывают, то есть чтобы люди ознакомились и хотя бы какое-то представление имели касательно продукции. Потому что словесно, угу. но не все интересуются, не все можно донести, и то есть стараюсь пока да. вот информационно распространять о нашей продукции угу. материалы. Угу. Ну классно, классно. Ну, здорово. Во-первых, видно, что ты сама уже прониклась продуктом, сама в нем разобралась, и теперь несешь дальше уже эти знания, эту информацию. И что касается ухода, это действительно тоже такая же, вот я бы сказала, в этом смысле красоты миссионерская работа, потому что как правильно ухаживать за кожей, действительно, мало кто знает. И мало кто ухаживает за кожей, вот, используя все каноны, скажем так. Вот. Но при этом все хотят выглядеть хорошо, чтобы кожа была в хорошем состоянии. То есть как-то по мановению палочки это должно произойти, а так не бывает. И если с ароматом как-то проще, нанес аромат, и вот ты уже ухаешь хорошим, красивым ароматом, это можно сделать быстро то случай с кожей быстро не получается нужно время для того чтобы появился результат нужно начать ухаживать за кожей как можно раньше для того чтобы подойдя подойдя там к 50 60 70 годам у, у тебя была красивая кожа красивое лицо здоровое молодое то есть на это нужно время и если ты упустил предыдущие годы, то будет сложнее наверстать. Вот, поэтому в этом смысле это очень такая, с одной стороны, непростая работа, да, людей, людям закладывать новую философию, а с другой стороны, это очень благодарная работа, потому что, когда женщины начинают видеть этот результат, они, конечно, очень благодарны, и они очень, очень откликаются, отзываются и будут... Будут тебе э, говорить много слов благодарности за то, что им ты в этом помогла. Вот, так что э, идешь по правильному пути, э, э, жду тебя с твоим наставником. У тебя, кстати, наставник имеет очень большой багаж знаний именно в работе с косметикой, поэтому э, держи связь с Мариной и жду вас уже в первых деньгах для того, чтобы ты могла действительно организовать работу со своими клиентами, потому что, когда клиентов становится много, их нужно как-то организовывать. Вот, вот. Спасибо, что поделилась. Спасибо большое. Спасибо. Как дела у остальных? Ксения, как у тебя дела после нашей прошлой встречи? Какие есть двиги, что у тебя произошло, что ты для себя, какие выводы сделала, что делаешь? Как у тебя там вообще все происходит? Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Так сказать, немножко на дела свои вылетела. Но у меня, во-первых, напряженность ушла от того, что, конечно, я в график не встаю. Очень рассчитываю на то, что по планам своим тоже немного выпало в семью. Я ждала в понедельник встречу. Ну, там, в общем, по семейным обстоятельствам вышло. Но э, планы свои перекладываю сейчас на сентябрь. Пока детки у меня mm -hmm. болеют. Оборудую нет mm -hmm. и, конечно, надо в интернет тоже, думаю, что активно в него выходить, потому что как раз когда mm -hmm. вот дети надо, надо как-то да, организоваться. Да, да. Потому mm -hmm. что напряженность спала mm -hmm. от того, что я действительно в графике не устаю, не, mm -hmm. ну, не выдерживаю. Но пока свой собственный график, его, конечно, нужно наработать, я думаю. Ну, я зашла uh -huh. специально для того, чтобы позавидовать всем, и чтобы меня это как бы меня это ну, на самом деле мотивирует. Очень мотивирует, потому что иногда из внутренних сил терпать неоткуда берешь все-таки из больше. Вот. Такие у меня дела. Спасибо, Ксения. Ага, говори. А, ну, Гульнас, в общем, рада была очень, что вы меня спросили, рада вас видеть, вот. Спасибо. Ну, как же, мы с тобой так плотно поработали в прошлый раз, поэтому не могу не спросить, что у тебя происходит. А, хотела добавить по поводу, если вы чувствуете, что у вас упадок сил, если вы чувствуете, что вы потеряли настроение, если вы чувствуете, что вам не хватает вот этого внешнего заряда, как, как вот говоришь, да, Ксения, вам нужно срочно связаться с вашим наставником. Срочно вам нужно связаться с наставником и сказать, слушай, что-то я начала хандрить, мне нужна твоя помощь, мне нужна твоя поддержка. Спонсор отчасти, он существует ровно для этого, чтобы помогать вам находиться в ресурсном состоянии. Вообще научиться вводить себя в ресурсное состояние – это тоже один из предпринимательских навыков, когда когда вот мы чем-то занимаемся, да, то есть вот, например, там вот дети у вас, да, и дети требуют внимания, независимо от того, хорошее у вас настроение, плохое у вас настроение, вообще не, не важно. То есть у вас есть какой-то объем работы, который вам нужно выполнить, независимо от того, что вы вообще по этому поводу чувствуете. Вот. И в бизнесе, в бизнесе, в этом смысле дисциплина тоже очень важна. И если вы... Хотите здесь результатов, если вы хотите здесь получить то, зачем пришли, то вам нужно научиться себя вводить в ресурсное состояние для того, чтобы не терять много времени на то, что где-то там вы захандрили и так далее. И вот если говорить про наши встречи, они просто вас возвращают в информационное поле, в наше информационное поле касательно ламбре. То есть, да, мы какие-то и полезные вещи разбираем, мы какую-то информацию разбираем, но самое главное, что мы делаем, это возвращаем ваш фокус на ваши задачи в рамках компании «Ламбре». Вот, вот то, что мы делаем. И по мере вашего роста, по мере вашего, вашего развития вам нужно научиться это делать самостоятельно. Возвращать фокус своего внимания на задачи, которые вы перед собой поставили. Потому что... В прошлый раз мы с вами говорили о том, что не нужно себя сильно напрягать, не нужно себя как бы бичевать за то, что вы не укладываетесь в какой-то там график, придуманный опять-таки кем-то. Это с одной стороны. Но есть другая же крайность, да, можно провалиться в другую крайность и сказать, что ну ничего, я это сделаю завтра, ничего страшного, я это сделаю еще когда-то, ничего страшного, я это сделаю еще когда-то. И вы рискуете не дойти до этих дел вообще никогда. Это другая крайность. И истина, как всегда, где-то посередине. То есть мы не гнобим себя, если мы что-то не, не укладываемся в какой-то график, но при этом нам нужно уметь держать фокус внимания на задачах, которые мы перед собой поставили. И э, научиться возвращать себя в ресурсное состояние. У каждого могут быть какие-то свои инструменты, как человек возвращает себя в ресурсное состояние. Вам нужно найти свои я могу поделиться своими, то есть что мне помогает. Я тоже проваливаюсь в нересурсное состояние. Я не робот, я живой человек, у которого тоже бывают, я женщина при этом, да, то есть точно так же у меня бывают перепады настроения, так у любой женщины. И, соответственно, моя задача в этом не зависать очень надолго. Не, не, не пропадать, не проваливаться так, чтобы там вообще оттуда не выбраться. Вот, я себе, во-первых, позволяю, да, начнем с того, что я себе позволяю. Я позволяю себе и похандрить, я позволяю себе отвлечься, я позволяю себе иметь такое настроение, я позволяю себе терять фокус. Но я не, единственное, что я себе не позволяю, чтобы это затягивалось очень надолго. Я начинаю себя вытаскивать из этого состояния. Вытащить себя из этого состояния самостоятельно невозможно. Невозможно. Вот сразу говорю, сами с собой вы этого сделать не сможете. Вам нужно для того, чтобы вытащить себя из этого состояния, окружение и влияние других людей. Других людей. И здесь вы можете использовать либо записи какие-то, да, либо какие-то то есть это могут быть видеозаписи это могут быть аудиозаписи это может быть звонок вашему наставнику то есть вот то, о чем я говорил, вытащи меня либо вы просто начинаете включаться в работу и ваше настроение автоматически выправляется поскольку я достаточно активно работаю на звонках и когда нет настроения можно себе сказать, что-то настроение нет никому звонить не буду и вообще и я себе придумал такую вещь, я себе говорю, слушай, хорошо, не хочешь, давай так, сделай один звонок, больше не будем звонить, и все, хорошо, я беру телефон, делаю один звонок, могу не дозвониться, разговор может быть не очень хороший, разговор может быть хороший, да? если хороший звонок, то, конечно, ты воодушевляешься и говоришь себе, о, ну, классно, давай еще позвони, и начинаешь еще дальше звонить. И, и вот таким образом постепенно втягиваешься просто в работу, и у тебя меняется настроение. Если даже у тебя получился какой-то неудачный звонок, я себе говорю, слушай, ну смотри, ну ничего страшного уже не случилось, да, ну все нормально, просто нужно еще один звонок сделать, давай еще один сделаем. И вот так вот постепенно-постепенно я себя раскачиваю на рабочее состояние и вхожу в рабочий ритм. Вы можете для себя что-то там свое тоже придумать, что у вас будет, что вас будет вводить в рабочее состояние. Кроме этого, у меня есть инструмент, которым я тоже пользуюсь, но я им пользуюсь не для того, чтобы себя ввести в рабочее состояние, я его использую для того, чтобы поддерживать себя в рабочем состоянии. Это настрой Энтони Робинса. Я уже с многими делилась. Если это прошло мимо вас, вы просто в чате напишите, я еще раз повторю эти настройки. Это получасовая аудиозапись, я ее слушаю утром, я ее слушаю вечером во время прогулки, утром во время разминки, и тем самым я себя настраиваю на рабочий день и настраиваю, вожу себя в ресурсное состояние. Эти настрои, они не касаются конкретно бизнеса, они вообще в целом про жизнь, они в целом про общее состояние, и подобные вещи мне помогают поддерживать себя в ресурсном состоянии, вообще, в принципе, в жизни. Если, еще раз, если вам это нужно, в чате напишите, я вам это еще раз продублирую. Вот, и, конечно же, меня заряжают э, встречи с вами. Поэтому я прихожу на встречу в любом настроении, в любом состоянии, и я знаю, что придут консультанты, и мы начнем общаться, и все улетучится, и все станет хорошо, и все станет замечательно. Вот, поэтому э, вот этот вот... Э, Возьмите себе тоже в работу, возьмите себе это на вооружение, возьмите себе как задачу, еще одну задачу, выработку еще одного предпринимательского навыка, это умение себя возвращать в рабочее состояние, в ресурсное состояние, и в дальнейшем, когда у вас появятся партнеры, а у кого-то уже сейчас есть партнеры, вам этот навык пригодится, вы будете им тоже делиться, потому что на начальном этапе новички, они всегда идут на ресурсах наставника. У новичка всегда много сомнений, у новичка всегда много каких-то вот этих эмоциональных перепадов, он сталкивается с первыми отказами, он сталкивается с первыми неудачами, он сталкивается с первыми удачами, да? и, и новичка всегда эмоционально очень сильно вот так вот колышется, и наставник нужен как раз для того, чтобы, вот когда новичок проваливается, чтобы наставник мог поддержать и помочь пройти этот э, участок, это время в бизнесе. Не бывает всегда ровно, не бывает всегда только вверх. Всегда мы с вами движемся в какой-то вот такой вот волнообразной схеме. И всегда бывает, что мы проваливаемся, и всегда нам нужна поддержка. И это нормально. Вот. Было ли вам это полезно? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Гульнас, это вообще просто супер. То, что вы рассказали, это как озв... мое неосознанное такое понимание ситуации. Просто изложите четко и понятно. Теперь все ясно стало. Да, у меня даже вот так вот на будущее да, какой-то тормоз действительно. Потому что набираешь консультантов, ты за них несешь ответственность, что их надо будет вести. Не просто так вот. Угу. вот Сначала с тобой проработать этот момент, чтобы в любой момент тебя можно было вести в ресурсы и передать другим. Вот это ключевое, мне кажется, да, для построения команды. Мне было очень полезно. Спасибо. Спасибо, Ксения. Что касается а партнеров, я да, я здесь тоже информационно, правда. Вот, вот смотришь каждый раз, вот эфиры ваши, которые... Смотришь, действительно очень частые перепады настроения в связи с внешними какими-то факторами какие-то бывают там трудности в жизни происходят. и вот каждый раз там заходя на ваш youtube канал смотря вот то что например в чате происходит там общаются люди то есть ты действительно смотришь и заряжаешься вот каждый прямой эфир который у нас проходит у тебя в голове даже тема не касается вот каких-то моментов, угу. которые у тебя созревают, но выстраивается определенный алгоритм, когда именно идет живая беседа и действительно какие-то моменты поддержки, когда ты действительно слушаешь и понимаешь, что не только у тебя вот не получается а не получается у многих, и что это вот действительно такая волнообразная линия идет, по которой то вверх, то вниз ты идешь, но нужно прилагать какие-то усилия, хотя бы 10-15 минут в день, вот я себе выработала, есть настроение, нет настроения, я копирую то, что есть в WhatsApp, выкладываю там в группы, все равно определенная работа, она какая-то проводится, все равно что-то есть. 10-15 минут в день, так, тихо я разговариваю, извините, пожалуйста, дети ходят, и все равно 10-15 минут в день ты должна уделить какого-то времени, там, вне зависимости от настроения, чтобы работа двигалась, она не стояла на месте, потому что все равно есть поток энергетики, она все равно не стоит, обновления идут, и также вот я смотрела курсы, когда по блогерству искала себя в каком-то там занятии, пока не встретила Ламбре, там также говорится о том, что нужно выделять 10-15 минут в день и обязательно проводить какие-то манипуляции со своими группами, со своими людьми, то есть должна поддерживаться связь. У меня в группе хоть и сидит. Всего 16 человек пока на данный момент, но они видят, что идет работа, что идут обновления, и они да. видят, что это не стоят, и это никуда в долгий ящик не отложилось. Ну и, конечно же, да. это все благодаря прямым трансляциям, я уже их сижу, жду каждый понедельник, я понимаю, что все равно... Будет восполнение вот этой твоей внутренней энергетики утраченной, которую вот ты за неделю потеряла, растратила в связи с какими-то неудачами, трудностями. И когда ты это все слушаешь, действительно ты вот наполняешь вот этой внутренней силой. Поэтому спасибо вам огромное за эту связь. То есть возможность разговаривать, говорить и получать новые знания. Спасибо. Спасибо, Светлана. Спасибо. Да, и вот классно, что вы это осознаете. Дисциплина, она решает все. Вот на начальном этапе дисциплина решает все. Все ваши результаты будет определять ваша дисциплина. И когда мы говорим про... Вот, Ксения, хочу вернуться к тому, что ты сказала по поводу спон... спонсора и консультантов. Я хочу, чтобы вы опять не перегружали себя вот этой ответственностью. Пожалуйста. Ответственность наставника и новичка всегда делится 50 на 50. Всегда. То есть за что-то отвечает наставник, за что-то, но за что-то отвечает и сам новичок, да, то есть не думайте, что вы полностью отвечаете за успех или неуспех вашего новичка, это не так, это всегда разделенная ответственность, и это важно участие обоих сторон, потому что в сетевом огромное количество примеров, когда человек становится успешным, он реализуется, он достигает своей цели, вообще не имея наставника. То есть это говорит о том, что вот его желание, он, его навыков находить информацию, отрабатывать какие-то навыки, выстраивать какие-то системы, просто хватило для того, чтобы реализоваться самостоятельно. Конечно, если вы работаете в связке с наставником, вы это сделаете, скорее всего, быстрее, потому что наставник с вами делится своим опытом, он делится своими знаниями в плане того, что что работает, что не работает, как лучше сделать, и вы продвигаетесь быстрее. Но всегда-всегда ответственность делится пополам между наставником и спонсором, между наставником и новичком, поэтому не берите на себя больше, чем больше, чем есть, а то потом будете опять переживать по этому поводу. Вот. И еще хотела с вами поделиться: пользуясь случаем, это тоже я думаю, что это тоже будет для вас ценной информацией, хотя она напрямую казалась, по-сетевому, никакого отношения не имеет. Я в эти выходные наконец-то добралась до изучения, ну, как сказать, лекций. Ну, наверное, лекции, да, лекции, трудов одного очень известного педагога, может быть, вы даже знаете, это Шалва Аманашвили. Кто-нибудь слышал про Шалва Аманашвили? Дайте, пожалуйста, знать. Никто, я вообще да? первый раз слышу. Первый да, раз, есть, ага, да. все, отлично. Я, я, я рассчитываю на то, что это для вас будет тогда огромный подарок шалва манашвили это педагог он вообще 30 какого-то года рождения то есть он уже такой в возрасте дедушка но очень активный очень живой и это один из самых известных педагогов в, на постсоветском пространстве этот человек известен как создатель и популизатор так называемой гуманной педагогики я вам очень рекомендую послушать его выступление. Вы почерпнёте очень много полезного для взаимодействия с вашими детьми. И не только детьми. Я думаю, что вам будет проще понять и взаимодействовать с детьми. И когда я слушала, начала все это слушать, первая мысль, которая мне пришла в голову, я начала думать, боже, как это оказывается трудно. Да, то есть как это... Не то, что сложно, а это, это не просто. То есть мы привыкли к каким-то простым действиям, и мы хотим быстро получить результат. А гуманная педагогика, она выстроена на то, что вы долго выстраиваете отношения, то есть вы не, не идете в лоб, вы не решаете свои задачи вот прямо вот напрямую, да? а вы начинаете заранее выстраивать стратегию, вы на, заранее начинаете вот эту игру, и через какое-то время вы получите тот результат, который вы хотите. И я вдруг понимаю, что этот принцип, он действует абсолютно везде. И почему из сетевого бизнеса уходят 90% новичков? Почему не получают результата? Потому что очень многие приходят за быстрым результатом. И если быстрый результат не получают, они думают, что это не для меня, значит, это не мое, это, значит, никому не нужно и так далее. Ну, короче, куча всяких выводов в голове возникает, и человек уходит. Он перестает, что значит уходит? Он перестает предпринимать действия по развитию вот этого своего направления. Если в случае с детьми а, это сделать невозможно, вот ребенок у вас уже есть, вы не можете сказать, это не мое. Да, вы не можете выйти из этих отношений, вы не можете выйти из этого процесса, и поэтому шатко валка как-то этот процесс идет. Ну, как уж, как уж умеем, да, что называется. А с бизнесом же не так. С бизнесом можно им заниматься, можно и заниматься, можно отложить, можно убрать, можно вернуться, можно делать чуть-чуть, можно делать много. То есть вариантов очень много всяких. И а, еще раз хочу просто донести посыл, который, наверное, я говорю каждый раз практически, если вы к бизнесу относитесь серьезно и, вы, и, не, и выстраиваете отношения, вы приходите в него с сознанием, что вы здесь многого не знаете, что вы здесь многому будете учиться. И э, в, сам путь развития, который вам дает этот бизнес, вы воспринимаете как э, ценность, вы, для вас сам путь является ценностью. Этот путь в процессе которого вы растете, вы развиваетесь, вы становитесь другим человеком, вы становитесь другой личностью, и вы не переживаете от того, что у вас нет очень быстрого результата. Вы не переживаете очень сильно за того, что у вас что-то не получается. Вы позволяете себе ошибаться, вы позволяете себе совершать вот эти вот ошибки, то есть позволяете, что на этом пути есть неудачи. Вы допускаете это. Но при этом вы продолжаете делать, вы держите фокус, и э, учитывая ваш предыдущий опыт, вы движетесь, движетесь, движетесь, и рано или поздно вы все равно придете к тому результату, который, перед собой, который вы хотите, к той цели, которую вы перед собой ставите. Жизнь так устроена, что если вы держите фокус на своей цели, и вы к ней движетесь, и каждый день хоть что-то делаете в этом направлении, вы рано или поздно все равно туда придете. И э, единственное, что можно сделать для того, чтобы не состояться в этом бизнесе, это остановиться, это перестать предпринимать какие-то действия для того, чтобы получить заявленный результат. Вот, и, э, и я понимаю, что э, гуманная педагогика, о которой говорит Шалва Аманашвили, это... это Путь выстраивания долгосрочных отношений с ребенком, для того, чтобы получить отсроченный результат. У него даже вот есть задание, с чего все начинается. Родители садятся и прописывают те качества, которые они хотят видеть у ребенка через 30 лет. Через 30 лет. То есть они закладывают дорогу на 30 лет. И потом уже инструменты всевозможные, то есть как это все делается, то есть как это все достигать, то есть, но планируется на 30 лет. И вот в бизнесе, еще раз, если вы не ставите себе краткосрочную какую-то задачу вот прямо сейчас получить результат, и это не является определяющим для того, чтобы двигаться дальше или нет, если вы ставите себе задачу двигаться в этом бизнесе 3, 5, сколько-то там, 10 лет, вы обязательно получите то, зачем сюда пришли. Это вот я вам гарантию даю, если вы будете продолжать двигаться. Вот, и поэтому основной посыл заключается в том, что хороший, качественный, основательный, надежный результат, он требует времени потому что если бы мы были бы готовы иметь этот результат, если бы мы как личность были бы готовы, он у нас уже был бы. А если у нас этого нет, это значит, что мы еще чего-то не знаем, чего-то не умеем, мы к этому не готовы. Нам нужно себя вырастить. Нам нужно вырастить свой профессионализм, нам нужно вырастить себя как личность. И тогда мы получим тот результат, за которым, за которым охотимся, скажем так. Вот, поэтому все основательное, цельное, долгосрочное и надежное, такое вот настоящее, оно всегда требует времени. Вот, поэтому... На досуге, если у вас есть детки, если у вас есть внуки, если у вас вы занимаетесь детьми, то есть кому-то там бабушкам, дедушкам уставляют детей и так далее, то у вас возникают вопросы, как выстраивать отношения с ними. послушайте обязательно, это просто потрясающий человек. Я думаю, что вы разделите со мной мой восторг по поводу того, как он выстраивал свои отношения, как он выстраивал свою школу, и насколько это удивительно в нашем быстром мире. Так, хорошо. Ну что, кто еще у нас хочет поделиться тем, как у нас прошла, как прошла у вас неделя? Берите микрофон. Пока тишина. Я скажу. Слышно, да? Людмила, чуть погромче. Слышно? Слышно, но тихо. Да? Непонятно. Вот да. это... Ну, я на этой неделе-то была с внуками, вот. Ой, это это ад, это ад. Тремя это действительно. То одно, то, какое, то пятое. Думаю, я там так уставала... Но вот от того, что я в ну, Терну себе планы поставила, в э, Терну, ну, ну, консультанты выполняли кстати, обороты. Вот, угу. хотел, мне, конечно, было удивительно, что у, у нас бывает нересурсное состояние. Я удивилась. Мне сказали, нересурсное состояние. Вот, мне очень нравится... Когда я выпадаю на, ну, допустим, в ресурсного состояния, ну, слава богу, находится консультант, который звонит и спрашивает, что это меня приводит в ресурсное состояние, мне опять хочется работать. Вот. Еще одно, вот я сейчас только что вспомнила. Дело в том, что вот где бы я, ну, там я не так много работала, но где я работала, ну, наверное, на свойство всех людей. Я хоть такой бы ну, не там, ну, не очень хорошая там ну, работа, я находила в этой работе какое-то удовольствие. Вот. Поэтому я, когда здесь выпадаю из ресурсного состояния, я начинаю пере, перерабатывать, где я могла бы работать. Меня ничего не устраивает, меня устраивает только ламре, потому что это, это очень, по всем параметрам, это самая лучшая работа. Поэтому я остаюсь здесь, а не куда-то иду, потому что свободный график, не, не надо где-то, начальство нет, еще чего-то, вот поэтому вот, вот mm -hmm. эти вот три момента. И, конечно, ну, это напишет где-нибудь вот фамилию, что вот этого вот, педагога. Да, хорошо. Это хорошо. Очень важно, потому что сейчас я говорю, меня, вот, допустим, рас, ну, расстраивает то, что вот сейчас вот этими всякими гаджетами, которые все увлекают методы, и, конечно, надо угу. их на что-то направлять. Угу. Угу. Хорошо, я когда буду выкладывать запись, я напишу чтобы вы могли посмотреть. Угу. Хорошо, спасибо, Людмила. Какие планы на предстоящую неделю? На эту? У нас сегодня с вами 22 августа, друзья мои. Последняя полная неделя августа. Угу. А вот еще что приводит это состояние, что надо за день написать, надо это сделать по работе. Да. Если не напишешь... Угу. На месяц, сначала на месяц, потом на неделю, потом на день. Вот на этой да. неделе это групповое оборот вести до 800 долларов. Хотя бы написать. Я не знаю, что я это буду делать. Но написать важно. Написать в вот. Ну и вот, конечно, хотелось бы еще клиентов и фестнеров, но тоже написала. и тоже не знаю, что будет, но я написала. Угу. Угу. Хорошо. Людмил, пусть... Я... Твои задумки обязательно осуществляться тебе э, сил и ресурсного состоянии для того, чтобы достичь своих результатов на эту неделю. 22 августа у нас с вами последняя полная неделя августа. На следующей неделе будет еще три дня для того, чтобы докрутить хвосты, что называется. Да? Поэтому э, можете прямо сейчас включать все принципы магической недели, посмотреть, где вы можете сделать достижения в этом месяце очень важно заканчивать какие-то периоды вот в частности месяц да, с достижениями и это не обязательно какие-то очень большие достижения у каждого на каждом уровне на каждом ранге это свое то есть это может быть на какое-то количество больше клиентов, это может быть на какое-то количество баллов больше личного оборота, на какое-то количество больше заказов, то есть, чем в предыдущем периоде. Да? То есть, чтобы вы заканчивали этот период как победитель, чтобы у вас обязательно было достижение. Это не обязательно новый ранг, это не обязательно не всегда. То есть, чем дальше движешься, каждый месяц делать новый ранг становится непросто. И тогда нужно для себя придумывать новые цели, новые задачи для того, чтобы в месяц у вас обязательно случилось какое-то достижение. Потому что вот эта энергия достижения вам помогает начать быстро и с энтузиазмом следующий месяц. Это все равно, что вы перед какой-то большой горой, да, для того, чтобы сбежать на вершину, вы разбегаетесь. И вот на этой инерции вот этого движения быстрее пробегаете и добегаете до вершины. И вот завершение месяца – это своего рода разбег для того, чтобы в следующем месяце вы могли приблизиться к своим целям, приблизиться к каким-то новым достижениям, которые вы перед собой поставите в начале следующего месяца. Поэтому очень важно, закрытие месяца – это очень важно. Если вы… Сейчас, вот предстоящие 10 дней, наоборот, расслабляетесь, ну, говорить, ну, ладно, август, август не получился, буду работать в сентябре. Да, вот в сентябре я ох зажгу. И вы со временем начнете замечать, что вы себе так говорите каждый месяц. Поэтому, если вы расслабитесь и вот пойдете в таком расслабленном состоянии к концу августа, якобы накапливая силы для того, чтобы начать сентябрь, вы, во-первых, закончите август с ощущением поражения, то есть это месяц, который вы потеряли, это месяц, который вы не использовали на все сто процентов, и половину сентября вы еще будете раскачиваться для того, чтобы начать двигаться. Поэтому не теряйте вот это вот золотое время, конец месяца, когда можно получить новое достижение. А по завершении месяца мы с вами будем хвастаться. Когда мы с вами проводим парад чеков, это не обязательно просто выложить ваш результат из личного кабинета, но вы точно также можете похвастаться тем, что вы пригласили насколько-то больше клиентов, вы получили насколько-то больше заказов, вы пригласили насколько-то больше партнеров, чем раньше, у вас какой-то личный рекорд. Этим тоже можно и нужно хвастаться. Себя похвалить и получить... Слова признания от всей команды. Это тоже очень ценно. Поэтому не думайте, что ой, что там мои достижения, что там мои какие-то а, клиенты, какие-то продажи, это все незначительно, это все неважно. Вон у людей какие там цифры, какие достижения. Никогда так себе не говорите, никогда не принижайте свои достижения, никогда не обесценивайте свой результат. Ваши достижения это самые ценные и самые достойные похвалы достижения, потому что с маленького начинается большое. Сначала будут маленькие достижения, потом побольше, побольше, и потом будут огромные достижения. Вот, Поэтому используйте вот этот вот период, который сейчас начинается, прямо вот на 100%, используйте его для того, чтобы разогнаться и войти в сезон. В сентябрь начинается у нас сезон так называемый, да, уже мы входим в сезон. Вот, для того, чтобы начать его на подъеме. Вот это вам такой настрой на последние 10, чуть меньше даже 10 дней августа. Так, ну что, на этом, наверное, будем сегодня встречу заканчивать. Мы с вами поделились важными, на мой взгляд, вещами, и вы в том числе. И я хочу подчеркнуть, что вы являетесь очень важными участниками этой встречи. Без вас она не будет такой полной, не будет такой насыщенной, красивой, многогранной, это как оркестр. То есть если бы это был просто мой монолог, то это было бы не так интересно, как общение вместе с вами. Поэтому я вас приглашаю на все следующие встречи. Приходите, делитесь, рассказывайте. Ваш опыт очень ценен, и всем, кто будет смотреть запись, тоже будет очень интересно узнать о том, как вы проживаете, ваш путь в этом бизнесе. И в заключение, по традиции, как всегда, хочу попросить вас поделиться вашими отзывами, вашими откликами, вашими выводами, инсайтами по результатам нашей сегодня встречи, в нашем командном чате, прямо вот здесь вот, где у нас с вами проходит эфир, для того, чтобы все остальные тоже, им тоже захотелось как минимум послушать запись, а как максимум прийти на следующую встречу. И я буду вам за это очень благодарна. Но ну, и мне, конечно, очень интересно узнать, прочитать в какой-то краткой выжимке, что же действительно осталось, что было самое ценное из нашей сегодняшней встречи для вас. Это будет тоже своего рода такой ориентир на наши дальнейшие встречи. Все. Всем плодотворного Закрытие, ну, до закрытия еще, конечно, рано августа, но вот это вот всем желаю плодотворно набрать скорость, набрать рабочий настрой и создать какое-то достижение в августе месяце, которым вы обязательно поделитесь после того, как, после того, как завершится август. Вот этого я вам желаю. Все, на этом все. Всем хорошей продуктивной недели и до скорых встреч. Всем пока.